Вкусное и очень простое овощное блюдо, драники, их еще называют оладьями, дерунами, можно сделать такие из любых овощей, расскажу простой вариант, как приготовить драники сыром, брынзой. Выберите один основной овощ, картошка, тыква, морковь, свекла, кабачок, а к нему можно добавить сыр, другие овощи, в меньшем количестве, специи, зелень, драники лучше не делать заранее, а обжарить перед подачей, если кабачки слишком водянистые, лучше после натирания отжать их от излишков в жидкости, тогда они не пригорят на сковороде. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Вымойте кабачки, Натрите их на крупной терке, затем отожмите от излишков жидкости, нарежьте мелко-зеленый лук, свежие листья мяты и кориандра. 2. Добавьте к кабачкам и зелени яйца панировочные сухари, раскрошите брынзу, по вкусу посолите. 3. Перемешайте все хорошенько, разогрейте сковороду с оливковым маслом и выложите деруны на каждой по столовой ложке. 4. Обжаривайте их с двух сторон до румяной корочки. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. 5. Подавайте их сразу, приятного аппетита! Подписывайтесь и ставьте лайки. А теперь ингредиенты. Кабачки 4 штуки. Панировочные сухари 1,5 стакана. Яйца 3 штуки. Брынза 170 грамм. Зеленый лук 0,5 пучка. Свежая мята 3 штуки. Кориандр 2 штуки. Растительное масло 4 стакана. Количество порций 6. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем. Подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Всем приятного аппетита, жду вас снова.